Работаем, удар на удар тут же. Тут же. Удар на удар. Коснулись, тут же ответили. После удара ручкой коснулись. Ну, в голову, Коля, бей ей, в голову, в голову не руками, а ногами. Ногами, ногами, ногами. Арина, сбивай, сбивай! Сбивай, вот руки возле головы. Работаем. Работай. Егор сбив делай, Саша, ногами работай. Работай, отвечай, Саня, тут же ногой. Тут же Егор ответил. Тут же ответил Саша. Тут же, тут же Никита, тут же. Миша, тут же отвечай ему ногой. Тут же ногой. Тут же не стои, Марина, ногами отвечай, тут же. Вот коснулась тут же ножкой в голову. Тут же ножкой в голову. Тут же работаем. Тут же Захар, отвечай ногами, тут же. Удар на удар. Удар на удар. Тут же. Удар на удар. Резче. Резче. Не жди соперника, Егор. Не жди. Тут же ответил. Тут же ответил. Тут же ответил. Отдых.